Всем привет! Сегодня я расскажу, что же делать, если у вас в микрофоне эхо. Для того, чтобы убрать ваше эхо с микрофона, вам нужно зайти в панель управления, оборудование и звук. Про... Заходим на вкладку «Звук». Зажимаете. Выбираете здесь сверху «Запись». Выбираете ваш микрофон, выделяете. А если у вас здесь второй микрофон и написано вот так вот, Стрелочка и вниз, это просто такой микрофон не существует. Сюда мы не нажимаем. Вы нажимаете именно на микрофон, а где у вас стоит галочка? Нажимаем сму свойства. И для того чтобы вам избавиться от эхо, не нужно искать никакой кнопки улучшения. Вы нажимаете на кнопку прослушать и убираете галочку Прослушать данного устройства. Именно из-за этой галочки, когда она у вас включена. Создается эхо, когда вы записали видеоролик или какой-то материал просто в mp3 файле. У вас будет эхо. Когда вы уберете эту галочку, то у вас пропадет эхо и все будет хорошо. Если, у меня, если я вам помог, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь будет также много обзоров и гайдов по Windows. Ну а также скоро я планирую записать свой ласплей по играм. Поэтому подписывайся, ставь колокольчик, пиши комментарий и нажимай на лайк. И не забывай заходить на мой канал каждый день, так как ролики здесь будут уходить довольно часто. Всем спасибо за просмотр и всем пока!